Ну что, так, а сейчас я собираюсь кабачковые блинчики сделать. Вы у меня спрашивали, как, как рецепт. Короче, пару кабачков я уже потерла через крупную терочку. А, очистила предварительно, а потом потерла по через крупную терку. Так, затем я начистила, а, приготовила укроп свежий. Ну, это не весь там был, конечно, я чуть-чуть взяла это. Для соления помидор принесла и оборвала там яиц. Чем больше, тем вкуснее. Так, 3, 6, 7, 8, 8 штук у меня. Так, чесночка, вот столько чесночка, как вы видите, нормальный такой, не мелкий. Не мелкий. И муку, соль не забываем. Короче, вот этот чеснок мы будем сейчас пускать через терку ну такую среднюю пусть Вначале весь чеснок пропущу и затем будем добавлять яйца яйца муку укропчик и все замесим как тесто после начинаем жарить блинчики наши у меня сварил кашу уже тыквенную она уже томится стоит Эти больно ждут они тыкву. вообще не любят что мы готовим все любят ну вот я натерла чесночок еще три штучки оставила если вдруг добавим не бойтесь чеснока много ложить. Он не будет чувствоваться. Вообще не будет чувствоваться. Так, теперь разбиваем яйца сюда. И будем замешивать. Яйца тоже. Чем больше, тем лучше. Так. Яйца домашние. Они будут у нас желтенькие такие, вкуснюшки. Вот эти яйки разбиваем. Затем будем добавлять муку. Мешаем и смотрим, сколько нам муки надо. Ну, все естественно, на глаз. Я рецепты не снимаю, вы знаете. Просто я делюсь со своими рецептами. У меня по рецепту здесь не выйдет. Я делаю по-своему и по ногу, вы знаете. Сейчас, секунду, руки надо помочь. Так, теперь укропчик я не буду резать. Я его просто ручками, ручками, ручками накрошу. Я вообще зелень не люблю резать. Мне нравится, когда она рваная такая вот. Сейчас это все мы сделаем туда, добавим. Вкуснюшка будет очень вкусно. Дети любят. Кашу накладываю, да? А -а -а. Потомилась уже. А еще томится. У -у -у. Вот укропчик, самый-то самый самолет. Это твердый оставим, не будем добавлять. Теперь все это размешаем. дело будем смотреть сколько нам муки надо добавить Что то жидкий будет дима да иди ты, я себя снимаю. А, что блин, что? Сразу за... а где мука? Так вот, я и добавляю, Дима. А вот в тарелке. Вот муку мы добавим. Молодец. Да, вот смотрите, какая она жидкая. Сейчас мы ее добавим. Сделаем погуще наше тесто. Мука. Поставь, поставь на место. Еще вы все хотите помочь. Даринка плачет? Нет, я плачу. Ты-то Дарина что? Дима кашу накладывает. Повернулся, сразу думает, что я его снимаю. Смешно. Маме всегда смешно. Что, тебе плохо, что ли, когда маме смешно? Плохо. Зачем? Mm -hmm. Так, короче, в итоге я смотрю, не надо эту всю муку, видимо, туда добавить. И все. И пусть она постоит минут 15, чтобы она впитала и хорошенько отстоялась. Минут 15 буквально поставим еще. Ничего не надо, блядь. А что а, давид, часа. Часа. давид вообще за, за крышками пошел. Не убери. Двадцать Ага. Да. Все, постоим. А пока мы покушаем кашу папину. О. Вот это. А. Как не сказал, было. давид пишет. Как сказал. Крышки лабушки. Ага. И что? одну упаковку. Ой, ты молодец. Все, теперь пусть набухнет. рублей. Это уже у меня четвертая упаковка. Короче, кошмар машмар Не а -а -а. хватило. А... У тебя больше 50 штук банок. Считай, если четвертая, здесь 50 штук. Знаешь, сколько у нас? Дима, дурак, что ли? Тихо. Сколько? Синяносто. Ну, где-то так. У нас это что? Соль ты кедаешь туда? Это не соль, это муку они добавляют. Кашу кто будет кушать? Закрой, Кашу. А что, чуть-чуть добавлять? Нет, нет, нет. Это они дурочатся. Кашу закрой. Ну что, друзья, я уже пожарила половина теста, ну, кабачковое. А вот длины. такие они, классненькие, прожаристые и очень вкусненькие. Так, пожарю под крышкой, желательно на медленном огне. И они прожарятся хорошо. А, а помидорку нашла? Да. А взяла. Слушай, дай вымоё. Да, в не мыло. Иду, наверное, несколько дней. Так как нет совершенно некогда, друзья. Некогда, некогда совсем. Времени не хватает. Абсолютно не хватает. Фух. Короче, вот так вот, друзья. Вот мой рецепт кабачковые оладушки получается очень вкусно а кто хочет со сметаной кто с чем короче кушайте не пожалеете так как это свое собственное домашнее и очень вкусное и витаминов там полно всяких так что вот так вот друзья а запах офигенный кстати чеснока не бойтесь я много ложить вообще не отдается не остается этот запах такого запаха, но он дополняет сам кабачок. Э, делает вкус насыщеннее. Так что вот так вот, друзья. Не бойтесь, добавляйте чеснок. Ну вот, друзья, я и добавила кабачковые оладушки. Вот какие они получились пышные. Так что лучше сразу не и а хотя бы полчасика, пускай отстоится тесто, и потом оно будет такое красивое, Красивые такие оладушки. Вот. Ну все, я поделилась своим рецептом, друзья. А на сегодня я свой блог заканчиваю. Всем пока-пока, до новых встреч. Пишем комментарии и не забываем ставить лайки. Всем пока-пока. Вкусная каша. Это кабачок. Это тыква. Вот у нас каша тыквенная. И сейчас я буду добавлять масло сливочное. Получится. Чики-поки очень вкусные. Чики-помбуни. Да, чики эй, ну, я. А? чики Чики-помбуни выгорается. Чики-помбуни. Чики-помбуни. Чики-помбуни. чики нет. Чики-помбуни. чики не надевать. <с угу. <с он, он Девочки, приятного <социт> Хлебушек надо? Да. Зачем да, <социт> да, с майонезом? Ты же кашу ешь. Это кашу. Зачем